Нашему населению сегодня, не знаю, сколько прям сегодня, 12, 12 лет. Опа, Опа, И зрики! Я попал! Сюда. Мотаешь и жаришь сюда. Да, уже просто не помещается. Я, свободен, я забыл, что значит. Страх. Рока пробуждались.